Всем привет! Вы смотрите ТОП-5 игр за одну минуту на Зона Гейм. Поехали! Что будет, если в Call of Duty в уничтожить графику? Правильно, получится FGB Дальше у нас по списку шепик TMQ. В чем секрет крутой уникальной головоломки с необычным интуитивным геймплеем? В том, что ее можно тупо спиздить с Мачинариум. Фанаты этой игры оценят. Однажды кто-то задался вопросом, а если объединить Террария и Майнкрафт? Пихнуть туда экономику. Продуманную систему навыков и талантов. Напихать куча мобов. А главного героя затолкать на отдельный остров с возможностью расширения территории. Наверное, получилась бы крутейшая игра века. Но речь шла о Forager Eleven. Удивительная восьмибитная пошаговая головоломка в стиле шахмат. про свою девочку, обладающую магической силой, болеющей сахарным диабетом, которая выносит монстров буквально с кровью из носа. Ха! Давненько не было нервных срывов или криков отчаяния. Забыли, каково это с мокрыми дрожащими руками проходить уровни? Аркадная восьмибитная платформа Банник с легкостью опустит все ваши деньги на психотерапию. Игра рекомендована 8 психотерапевтами из 9. Понравились игры? Переходи по ссылке на наш сайт и скачивайте упомянутые игры. С вас лайк, подписка и комментарий.